Мы продолжаем знакомить вас с важными интересными темами, которые связаны с бизнесом и не только. Сегодня тема нашей беседы — работа с долгами. Долги — это все таки реалии нашей жизни. И вряд ли найдется бизнес, который никогда не сталкивался с этой проблемой. Сегодня я предлагаю обсудить, как организовать работу за должностью, как действовать в досудебном порядке и каков порядок взыскания долга по суду. Моим оппонентам будет уже знакомый, опять-таки, вам по некоторым роликам специалист Марина Живайкина, наш ведущий юрист налогового юридического консалтинга. Марина Передаю слово тебе. Спасибо. Рада приветствовать наших зрителей. Лена, как ты абсолютно верно заметила, с долгами действительно сталкивается абсолютно каждый бизнесмен. В ходе ведения предпринимательской деятельности избежать их попросту нельзя. Потому мы попробуем сегодня осветить все моменты этой темы. Хорошо, Марина. С чего же начнем тогда? Но прежде всего обратим внимание, что долги могут не только вызвать кассовые разрывы и в производственном процессе, не только увеличивать расходную часть, когда вынуждены берутся кредиты, чтобы залатать финансовые дыры а оно и разрушают отношения и налаженные деловые связи. Если у компании нет контроля за должности, это может привести ее к невыполнению собственных обязательств, что, естественно, отразится и на деловой репутации компании. Если не уделять работе с должниками достаточного внимания, взыскивать долги с большей вероятностью придется через суд, а это потребует дополнительных денежных средств и времени. Да, действительно, это так и есть. Поэтому работа с долгами должна быть всегда продумана, организована. И сегодня мы расскажем, как, на наш взгляд, это можно осуществить. А, причем еще раз подчеркну, что обязательно обратите внимание, что долги – это очень важный момент. Все-таки оборотные средства компании а, – это немаловажный фактор. И наличие, опять-таки, дебиторской и кредиторской задолженности у нас в балансе – это тоже немаловажный фактор. Это серьезно влияет, во-первых, на привлекательность инвестиционной вашей компании, если вам надо привлечь какие-то средства. Это опять-таки серьезно отражается на процессе, если вам надо получить хорошие какие-то субсидии, гранты, кредиты да, и тому подобное. Вы с помощью своей нормальной работы с долгами, то есть да, с возможностью получать свои оборотные средства, свои доходы вовремя и так далее, показываете своего рода, Свою платежеспособность, да, то есть, что ваши сделки, они действительно, скажем так, не носят убыточный характер для вашей деятельности, и завтра вы не станете а, проблемным контрагентом, либо партнером, да, для какой-то серьезной сделки, да, которая у вас намечается. Поэтому будьте внимательны. Хорошо, Марин, если какая-то тактика работы у нас с долгами особенными. Ну, тактика зависит от конкретной ситуации. Если должник, единственный стратегический поставщик или покупатель а, для вас, а, то в данном случае остается только договариваться и лавировать. В этом случае радикально звучат рекомендации не платить авансом поставщику или не давать рассрочку покупателю. Да и в целом отказ от оплаты после поставки или с рассрочкой платежа снижает конкурентные преимущества компании и не всегда оправдан. Быть негибким часто просто невыгодно. Да, да, да, еще раз, да, опять-таки подчеркну, действительно гибкость в финансовом вопросе, не, не гибкость, вернее, в финансовом вопросе, это не всегда уместно. Предлагаю поговорить сегодня о ситуации, когда есть возможность выбирать и то, у кого покупаешь, да, и то, кому продаешь. И давай уделим основное внимание дебиторской задолженности, когда с оплатой медленно покупатель непосредственно у нас. Да, Лен, я с тобой полностью согласна, давай остановимся на этом поподробнее. Опыт нашей компании показывает, что организации реже оказываются в должниках, чем индивидуальные предприниматели. Если говорить о госконтрактах, то у представителей госструктур по понятным причинам больше времени уходит на возможное согласования, и поэтому сроки оплаты с их стороны могут быть существенно дольше по сравнению, скажем, с коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями. Ну и, наконец, как показывает наша практика, да, все-таки оптимальнее в счете указать срок, в течение которого он должен быть оплачен, нежели подготовить и выставить счет, в котором срок его оплаты не установлен. Да, действительно, это очень хорошая рекомендация. Как минимум, это даже психологический фактор уже для покупателя. Да? А чтобы покупатель понимал, что, возможно, потом будет иная цена, иные условия, да? а не будет этого товара в наличии, который ему действительно необходим. То есть здесь факторов может быть много. И когда вы регламентируете дату счета, вы регламентируете по эту конкретную дату условия сделки. Вот. Все нюансы, конечно же, нужно учитывать обязательно и при приготовлении документов, и при заключении договоров. Поэтому сразу хочу отметить, что прежде всего нужно проявлять осмотрительность и выборе, опять-таки, контрагента, неважно, поставщик, да, это ваш, или покупатель, проводить его проверку перед заключением договора. И здесь хорошим помощником вам всегда может быть компания ⁇ «Мое дело а ⁇ Мы всегда готовы предложить ресурс, посредством которого можно будет не только определить все необходимые факторы, и правильно подготовиться, в том числе найти необходимый процесс документов но и проверить своих контрагентов, с которыми вы планируете работать. В том числе не только даже юридических компаний, но и физических лиц это тоже доступно. Такой ценный ресурс, опять-таки, это наша справочно правая система бюро, где можно найти как консультации экспертов в части оформления да, законодательного таких сделок, наличие каких-то законодательно установленных ограничений на этот счет, тонкости налогового учета, бухгалтерского учета таких операций, а также найти все необходимые образцы документов. В компании «Мое дело» также есть специальный сервис как раз в рамках продукта нашего бюро, это проверка контрагентов, которая не ограничивается только получением выписки из игры. Вы сможете проверить более детально своего потенциального поставщика или покупателя. К примеру, убедиться, что это не однодневка, а узнаете количество компаний, в которых руководитель занимает должность генерального директора, и компаний, зарегистрированных по данному адресу, узнаете информацию о том, участвовала ли эта фирма в судебных разбирательствах, и в какой роли опять кистец, ответчик, третье лицо. А также ход дела и решение суда. Опять-таки, кто выиграл, кто был прав, кто виноват да, по решению суда, соответственно. Убедитесь, что партнер не мошенник. Если компания заключала госконтракт и исполняла свои обязательства, она должна быть обязательно благонадежная. Сможете проверить статус компании на текущий момент. Ликвидация, процесс банкротства или наличие контрагентов счетов, заблокированных налоговой. А это тоже очень важно. Очень важно понимать, что ваш партнер завтра не исчезнет, не закроется, не обанкротится и так далее. А у вас, извините, вся финансовая модель да, развития, деятельности, да, сделки с ними построены, поэтому надо проверять все сейчас, в моменте, сразу при заключении договора. А, ну и плюс всегда, если у нас есть договор, всегда должна проводиться его экспертиза, если вы не можете провести своими собственными силами, да, либо даже воспользоваться каким-то ресурсом, всегда необходимо обращаться к специалистам. Компании «Мое дело» готовы и такую помощь специалистам предложить, как экспертиза договора, да, а анализ условий этого договора, какие условия конкретно для вас будут невыгодными, в финансовом плане, да, в законодательном плане, а какие, в общем, могут быть признаны недействующими, хотя они кажутся вам сейчас очень выгодными и красивыми да, на чтение, и вы думаете, что все ваши риски пострахованы, Поэтому при Возможности, если у вас это экономически доступно, конечно, обращайтесь к профессионалу. Компания дело готовы такие услуги предложить, и в том числе как экспертиза договоров, помимо которой вам подскажут, какие моменты договора некорректны, какие рискованы, да, как это можно поправить, какими формулировками, соответственно, заменить. Вот. Ну и если ваш поставщик или покупатель, контрагент не идет да, на правки соответствующие, то тогда надо понимать, что возможно с таким а, партнером работать опасно вот, и делать соответствующие выводы. Добавлю, что помимо проявления смотрительности и изучения информации новички разумно также получать от него как можно больше разных контактов. Не ограничиваться только переговорами с менеджером, да, допустим, по продажам, ну и знать телефон бухгалтера, директора, снабженца и так далее. А, да, Марин, я же все верно говорю? Да, да, Лен, ты абсолютно права. Я также от себя еще добавлю, что иногда, напомнить о долге, помогает социальная сеть. Используя которую, можно выйти на, на нужного человека и уже с помощью данного контакта напомнить о долге перед вами. Да, да, действительно. Марин, предположим, мы, мы все вышесказанно учли, да, информацию изучили, контактами обзвелись договор подписали. И теперь приходим к мониторингу расчетов. Необходимо знать, сколько счетов выставлено, получено, отслеживать оплату с поставщиками, получения оплаты от покупателей, сопоставлять даты оплаты по договорам с фактически полученными средствами и так далее. Все верно? Да. Все верно. И э, от себя, наверное, да, порекомендую, что э, реестры полученных и выставленных счетов необходимо постоянно обновлять. Это, по сути, живая таблица. Информацию из нее нужно постоянно анализировать. Например, если покупатель нарушил срок оплаты счета, можно взять его на заметку. При повторной просрочке приостановить поставки до полной оплаты долга, если и это не помогает перевести покупателя на частичную или полную предоплату. Хорошо, Марин. А от суммы долга это должно зависеть? Ну, на мой взгляд, нет. Ну, давайте представим ситуацию. Компания поставляет в офис покупателя канцелярскую продукцию с постоплатой. Поставки регулярные несколько раз в месяц, ну, сумма небольшая. В какой-то момент менеджер поставщика фиксирует задержку оплаты на пару дней, затем на неделю. Как видим, это уже тенденция. Какая разница, что долги в пределах пары тысяч рублей? Важен сам факт неисполнения обязательств. В следующий раз поставка покупателю, на мой взгляд, возможна только при условии оплаты задолженности и предоплаты за новый заказ. Да, все верно. А, хотелось бы даже отметить, почему, что это такая предосторожность а даже с финансовой точки зрения, да, помимо юридической, поскольку если действительно есть тенденция с оплатой, то сегодня он не платит вам тысячу рублей, завтра он не будет платить вам миллион рублей. То есть вы должны понимать, что конкретно с этим такой риск есть. А, ну, хорошо, Марина, то есть работа у нас с долгами ориентируется не только и не настолько на суммы просрочки, да, хотя это, конечно, тоже важно, а на сам факт ее наличия. Хорошо, а вот как нам организовать тогда досудебную работу с должниками? Ну, сразу отмечу, что какого-то единого регламента, либо там нормативного правового акта по данному вопросу нет. И на практике э, организации самостоятельно разрабатывают внутренний какой-то стандарт или порядок по работе с задолженностью. А работу с должниками, как правило, поручают юристам, или там, если в штате нет юриста, то данную работу могут также проводить менеджеры отдела продаж, менеджеры договорных отделов, бухгалтерии, ну, или отделы безопасности. Хорошо. Ответственные сотрудники компании ведут реестры выставленных полученных счетов. А как еще можно структурировать долги и для чего, опять-таки? Чтобы наши зрители понимали, да, ценности этой процедуры. Ну, скажем, одновременно с контролем оплаты по счетам оптимально разделить все существующие долги по критериям. Критерии зависят, конечно же, от конкретных условий. Ну, например, первоначально распределить все долги на долги поставщиков по авансам и долги покупателей по рассрочкам. Следующим шагом, скажем, разделим дебиторскую задолженность по срокам погашения. А, иногда это называют группировкой по старению дебиторки. А, это позволит нам а, с большей точностью спланировать поступление денежных средств. Понятно, в этом случае мы видим, когда ожидается поступление средств и можем, конечно, спланировать свои собственные платежи. Хорошо, Марин. а что же дальше? Ну а дальше уже можно разделить долги так, как это важно или удобно да, для нашего клиента. Ну скажем, по регионам, по регионам и контрагентам, по договорам внутри взаимоотношений с контрагентом, по менеджерам. То есть в зависимости от конкретных условий и удобства клиента нашего. Хорошо, Марина, давай тогда подробнее остановимся на этом моменте. Классификация долгов нам помогает понять, с чем мы имеем дело. Возможно, в каком-то регионе должников больше, чем в другом. Есть смысл увеличить поставки туда, где платят. Ну, да, то есть перенаправить свой бизнес, можно на, на какие-то конкретные регионы. Там увеличить штат сотрудников, допустим, в этом регионе, да, а в другом, наоборот, сократить, а, если там не имеет смысла платить там зарплату сотрудникам, а, потому что, в принципе, покупатели не платят и тому подобное. Или с одним и тем же покупателем у нас несколько договоров, если с рассрочкой платежа, если их не контролировать, можно, можно элементарно как минимум запутаться, да, и там а, потом о, плюс дополнительная работа, опять-таки, бухгалтерия, это аудит расчетов, да, сверки и так далее, плюс еще, возможно, что-то придется доказывать покупателю, опять-таки, что здесь он не платил, а здесь он платил в рамках одного договора или другого договора. Ну, плюс часто бывает путаницы в назначении платежа и так далее. То есть здесь можно не просто запутаться, но и пропустить даже срок оплаты от него, да, и не востребовать. А он, опять-таки, может этим воспользоваться на будущее, сказать, что, ну, в прошлый раз же мы не платили, там, неделю или две, да, потерпит и в этот раз, раз этот контрагент меня деньги, ну, утриженно, так скажем, словом, не трясет сейчас, да, то, значит, он может ну, и работать на таких условиях, скажем так, такие партнеры быстро привыкают, если за ними не уследили. Поэтому здесь нужен только глаз да глаз. И всю эту работу, конечно, проводит менеджер. Вот как организовать их работу, чтобы стимулировать эффективный контроль задолженности? Лен, ну этот подход очень индивидуален. Ну, скажем, если предварительные условия договоров обсуждаются менеджерами, а предоставление более короткой рассрочки можно поощрить со стороны руководства. Или, например, наоборот, установить лимиты, ну, скажем, не более X процентов от всех заключенных сделок могут быть совершены на условиях просрочки. Или можно, например, ежемесячно определять, у кого из менеджеров самый низкий процент просрочек и поощрять это премированием. Хорошо, Марин, спасибо большое, тем более за такой совет. Отдельно бы хотелось дополнить, что у нас сегодня с нами общается, гру, грубо говоря, мой оппонент, это все-таки у нас налоговый юрист, и помимо этого, хорошо, когда специалист финансово подкован, да, то есть он разносторонний развит и может нам с вами подсказать не только юридическую сторону, да, но еще и как и финансово, возможно, работать с долгами, с сотрудниками, которые работают с долгами, да, и как простимулировать для этого сотрудников. Хорошо, Марин, давай тогда идем с тобой дальше, разберемся систему что касается непосредственно работы с долгами. Давай здесь подробнее расскажем уже. Ну давай рассмотрим этот вопрос также поподробнее. Для того, чтобы организовать работу с долгами, как я уже ранее говорила, вам поможет внутренний документ. Ну, условно назовем его, например, регламент работы с дебиторской задолженностью. В нем необходимо определить алгоритм действия уполномоченного сотрудника, ну, скажем, менеджера. Итак, если оплата по счету не поступила в срок, менеджер напоминает клиенту о долге. Да? А во внутреннем документе, в принципе, можно даже установить способ, то есть, ну, скажем, по смс или же там путем направления на электронную почту да, какого-то сообщения. Если напоминание не дало результата, менеджер звонит клиенту. А таких звонков может быть несколько. К звонкам также можно добавить автоматическую рассылку с напоминанием о долге. Если и в этом случае должник не перечисляет оплату, можно предусмотреть во внутреннем документе, что поставки товара в его адрес ставятся на стоп. И плюс отменяется возможность постоплаты, то есть мы переводим в данном случае покупателя на полную либо частичную предоплату. Как видим, задача менеджера – держать руку на пульсе, реагировать сразу, как только возникает задолженность, и не позволять ей разрастаться до существенных сумм или покрываться мхом забвения. И еще важное замечание – обязательно предусмотрите в договорах штрафные санкции за просрочку оплаты. Никогда не игнорируйте юридическую сторону сделки, правильно оформляйте и подписывайте документы. Да, Марина, соглашусь с тобой, юридическая сторона здесь действительно очень важна. Дорогие бизнесмены, обращайте внимание на порядок оформления при начале работы, на момент заключения договора. Никогда не будет лишним поддержка квалифицированного юриста, как я уже отметила ранее. Компания «Мое дело» всегда может предложить вам юридическую поддержку, как в рамках разовых услуг, так и бухгалтерском обслуживании. Здесь тарифы с юристом. Профессиональный юрист учтет все, скажем так, моменты сложные договора, да, подскажет, какие здесь есть риски, как их справить, как к примеру, он, если еще не, уже нельзя поправить да, изначальный договор, например, составим соглашение, да, если это еще возможно, и подскажешь, какими формулировками эти правки внести. Но продолжим нашу беседу. Действие, которым мы обсудили, это так называемый договорной способ погашения долга. Хорошо. А стороны никого не привлекают, пытаются разобраться сами. Не только долги погасить, но и, скажем так, партнерские отношения сохранить. Этот вариант выгоден, конечно, обеим сторонам сделки. Марин, а если все эти примеры ни к чему не приводят? Ну, приходим к плану «Б», то есть взыскиваем долги по суду, верно? Лен, когда должник не оставляет нам выбора, то у нас, в принципе, есть два варианта дальнейших действий. Во-первых, это привлечь коллекторское агентство. Ну и второй вариант, это, конечно же, обратиться в суд. А с коллекторами можно взаимодействовать двумя путями. Либо привлечь их в качестве своих представителей, либо продать им долг. Но нужно учитывать, что услуги коллекторов – это удовольствие дорогое. Если... Привлечение коллекторов нам не по карману, тогда уже остается только суд. Хорошо, тогда давай подробнее остановимся на судебной процедуре непосредственно. Ну, отмечу сразу, что прежде чем обратиться в суд, внимательно ознакомьтесь с содержанием договора, так как, как правило, в договорах поставки устанавливается обязательный досудебный порядок рассмотрения споров. А по данной категории дел, если иное не установлено договором, а досудебный порядок является обязательным. Что такое досудебный порядок? Я не буду подробно, наверное, останавливаться да, на этой теме. А если вдруг у наших зрителей возникнут какие-то вопросы, они всегда могут задать нам их в комментариях к данному ролику поэтому я расскажу об этом кратко Итак, что же такое досудебный порядок урегулирования в рамках данного порядка в адрес должника необходимо направить официальную претензию в которой изложить суть наших требований в утвержденной форме этого документа нет соответственно претензия составляется в свободной форме Далее необходимо направить ее в адрес должника. Опять же, способ направления необходимо посмотреть в договоре. То есть, если в договоре данный способ согласован сторонами, мы направляем претензию способом предусмотренным договором. Если такой способ договором не предусмотрен, то мы рекомендуем направлять претензию заказным письмом с обратным уведомлением и описью вложений. А далее, срок рассмотрения данной претензии также может быть установлен договором. Если договором такой срок не установлен, то претензия должна быть рассмотрена контрагентом в течение 30 дней. Если в течение данного срока должник никак не реагирует и навстречу не идет, вот тогда кредитор уже вправе обратиться в суд. Хорошо, предположим, претензия осталась без внимания, ну, такое часто бывает, да, и мы, как кредитор обращаемся в суд. Какие наши дальнейшие действия? Ну, первый шаг, наверное, очевиден. Необходимо подготовить документы, которые докажут и обоснуют наличие и размер долга. Прежде всего, это договор. Далее, это отгрузочные документы. Ну, скажем, акты выполненных работ да, или оказанных услуг, акты сверки, если они составлялись сторонами и подписывались ими. После того, как пакет документов, обосновывающих задолженность, собран, можно уже приступить к оформлению искового заявления в арбитражный суд. Хорошо, Марина. А какие документы нужно приложить к заявлению? Ну, прежде всего, как я уже выше говорила, к исковому заявлению прикладываются документы, которые обосновывают наличие и размер задолженности. Кроме того, к исковому заявлению необходимо приложить следующее. Уведомление о вручении иска с приложениями ответчику или другие документы, которые подтверждают его направление. Ну, скажем, это может быть квитанция об оплате почтовых услуг, да, обратное уведомление, которое вернулось, да, после того, как ваш ответчик получил документы, описи вложения. Затем к иску также необходимо приложить оригинал платежного документа, подтверждающий оплату госпошлину. Учредительные документы, ну, скажем, это может быть там устав, затем копия свидетельства о государственной регистрации организации и релиз записи из ЕГРУ, да, о том, что организация зарегистрирована. А далее документы, которые а, подтверждают соблюдение претензионного порядка. Вот как раз-таки то, что я выше говорила, да, претензию и а, документ, подтверждающий ее направление а, должнику, соответственно. А, ну и выписку из ЕГРЮЛ а, в отношении истца. При этом срок получения выписки на момент подачи иска должен быть не более 30 дней. Хорошо, Марин. А есть какое-то особенное требование для оформления копии документов? Ну, каких-то особых требований нет, то есть они общие, да, то есть, естественно, все копии документов, которые вы направляете в суд, должны быть надлежащим образом заверены. Идти к нотариусу для этого абсолютно не обязательно, а достаточно уполномоченному лицу на каждом документе проставить копия верна, а подпись, но это обязательно должно быть именно уполномоченное лицо, то есть, если полномочия по доверенности иному работнику или лицу не переданы, то подписать Документ должен именно генеральный директор, да, и проставить печать организации, если в организации она используется. Ну и, конечно же, очень важно, чтобы а, у истца были оригиналы тех копий документов, которые он направляет в суд, потому что судья в рамках рассмотрения дела может запросить оригиналы документов для их дополнительной сверки. Хорошо. Как тогда уведомить об иске должника? Как уведомить? Здесь также может быть несколько способов, да, ну, если нет у вас желания, скажем, идти непосредственно к должнику, да, или не представляется возможным вручить ему исковое заявление и приложение к нему лично, да, получив при этом подпись, что он получил данные документы то, наверное, самым удобным для вас способом будет направление искового заявления и приложенных к нему документов, заказным письмом с уведомлением о вручении и обязательно с описью вложения. Хорошо, Марин. а как долго рассматривается заявление? Срок рассмотрения дела в, суде, в арбитражном суде а, составляет не более 6 месяцев со дня поступления заявления в арбитражный суд. И в этот срок уже включается срок на подготовку дела к судебному разбирательству и на принятие решения по делу. Но, опять же, а, в отдельных случаях суд и данный 6 срок может продлить. Хорошо. А, полагаю, в общих чертах о процедуре мы с тобой рассказали. В каждом индивидуальном случае, конечно, будет правильно взаимодействовать с юристами. Марин, завершение сегодняшней беседы предлагает обновить еще методы финансового контроля долгов, в частности, дебиторской задолженности. Мы уже обсудили, как организовать работу менеджеров, да, понимаем, на каком этапе следует активно подключить юристов, а как участвовать в процессе экономисты, и могут ли. Конечно. А с финансовой точки зрения оптимально отслеживать как минимум оборачиваемость в днях, ну, то есть период, в течение которого контрагенты в среднем гасят свои долги. Так вы будете контролировать, чтобы срок оплаты отгруженного товара не увеличивался, а желательно, конечно, уменьшался. А отношение дебиторской задолженности к выручке и активам баланса. А этот показатель в идеале должен уменьшаться от месяца к месяцу, но по крайней мере не расти. Дальше, также экономист может контролировать соотношение дебиторской и кредиторской задолженности. Приемлемым вариантом считается превышение дебиторки над кредиторкой, ну где-то на 1-1,2%. Затем, также экономист может помочь соблюдать сопоставимость сроков погашения кредиторской и дебиторской задолженности. но ну, предположим, средняя рассрочка покупателям, да, у вас составляет 3 месяца, а в то же Время ваша организация обяжена погашать долги в течение 30 дней. Такой перекос ставит вас в заведомо невыгодное финансовое положение. Да, да, действительно, все верно. Мария, спасибо тебе за содержательную беседу интересную. А я бы дополнительно хотела подвести итоги, что мы сегодня поговорили о работе в долгах, обсудили, как организовать работу менеджеров, какое участие в процессе принимают экономисты, юристы, и как в целом выглядит эти этапы работы за должностью. И помимо всего, я хотела бы дополнительно еще отметить, что вот вы. Ну, когда эту тему сегодня разбирали с долгами, да, мы понимаем, что она действительно бухгалтерски зависима, налоговая да, а, структура работы компании от этого зависит, а, и юридическая тоже. Но здесь очень важно еще, почему я подчеркнула, это финансовая точка зрения, если у вашей компании нет отдельного финансового отдела, финансового директора, да, то надо понимать, что, скорее всего, у вас идет скорее всего, перекос по многим сферам. А Важно правильно строить еще и управленческий учет компании. Как минимум, в своей компании отслеживать все платежные комментарии и так далее. И Если нет возможности подключать наемного сотрудника, профессионала, финансового директора, то как минимум а, хотя бы на какой-то период а, приобретать услуги платного да, удаленного финансового директора, который поможет как раз проанализировать всю эту ситуацию и а, подсказать, что как и где возможна работа компании, да, с учетом а, те, той ситуации, которая у вас на текущий момент будет сложно. То есть где вы должны, где должны вам, да, как эту правильную работу подстроить. Здесь важно работать в команде, а, при работе с долгами непосредственно только бухгалтера да, или только какого-то налогового консультанта, который вам разовую услугу налоговую оказал, здесь мало. Здесь нужна работа командовая командных, специалистов, то есть с юридической точки зрения, да, проработать договора, а, сделать так, чтобы ваши условия, которые, о которых проговаривала Марина, допустим, о, о предоплате, да, или частичной оплате, или что-то еще, были юридически корректно правильно написаны, чтобы они были действительно действующими, они их не игнорировали по, по одной простой причине, что у вашего покупателя, на самом деле есть юрист, он посмотрел и сказал, что э, все это, грубо говоря, грамота, да, это строка, и ни в каком суде вы нигде ничего не докажете, и он спокойно нарушает правила вашего договора, договора как может. Нет, так действовать, конечно же, неправильно. Поэтому здесь нужен и юрист, и здесь нужен бухгалтер, который увидит все риски сделки бухгалтерской точки зрения, налоговик, соответственно, и так далее. Компания мой дело» готова поддержать со всех сторон. Как я ранее уже говорила, у нас есть и справочная правовая система, да, где очень много информации, а, на основании которой можно уже руководствоваться, да, и отталкиваться в работе. У нас есть и аутсорсинг, где у нас опять-таки есть и налоговые специалисты, а, и бухгалтер, который будет, соответственно, вас вести. У нас а, на определенных тарифах есть включены юристы, профессионалы своего дела, как вы видите, да, это у нас один из ключевых ведущих юристов сейчас со мной в участвует. А, поэтому... Но помимо этого у нас еще есть продукт ⁇ Мое дело финансы ⁇ который позволяет построить корректный, правильный управленческий учет. Управленческий учет ⁇ это не только работа с долгами. Помимо этого вы увидите, где можно сэкономить, на что вы тратите зря, какие направления бизнеса для вас вообще абсолютно бесполезны на текущий момент. И, скажем так, только ввод деньги из вашей компании на самом деле вам там совершенно другой проект приносит основную часть прибыли, да, и возможно лучше развивать его. А плюс, как мы, допустим, уже с Мариной обсудили, что по управленческого учета, можно отследить работу подразделений. Даже с долгами по регионам а, плохо платят. Есть долги, как минимум, понимаете, что может развитие конкретно такого рода бизнеса, там идет сложно. Да? Там нет покупателя, который может отвечать а, вашему предложению, ни, который не может создать нормальный платиспособный спрос для того, чтобы покупать ваши услуги, да, не просто покупать и подписывать договор, а действительно вам платить, потому что любой компании важно, чтобы у нее не просто а, были деньги где-то в договорах, а, в ожидании, да, важно, чтобы эти деньги были сейчас, ваших оборотных средств, да, которые вы можете также продуктивно использовать, не просто получил доход, но, возможно, еще это вложить в какие-то депозиты, депозиты, получить дополнительные проценты. Тонкостей здесь много, и компания «Мое дело» всегда готова помочь вам с ними разобраться, на тех тарифах и на тех продуктах, которые вам действительно интересны, которые отвечают вашим потребностям и которые могут принести вам определенный доход. Мы всегда готовы предложить вам эти ценные ресурсы для вашего бизнеса. Ну, а чтобы быть в курсе всех важных актуальных тем, подписывайтесь на наш канал, следите за нашими новостями. Если вам понравился наш сегодняшний ролик, не забудьте поставить лайк. Если какие-то вопросы на эту тему у вас остались открытыми, пишите в комментариях. Если у вас есть пожелания на будущие темы, также пишите их в комментариях, не стесняйтесь. Мы обязательно все запросы учтем, рассмотрим самые востребованные, и, возможно, ваш запрос станет, скажем так, новой темой для нашего ролика. Желаем всем удачи и до новых встреч.